Общие положения, предложенные Макс первое, 1. Душа находится не только в видимом теле, но и вне тела, и не ограничивается органическим телом. 2. Душа действует вне так называемого своего тела. 3. Из всякого тела выделяются те лучи, в которых душа действует своим присутствием, и которым она дает энергию и способность действовать. Эти лучи различны не только в разных телах, но и в частях одного и того же тела. 4. Лучи, выделяемые телами животных, имеют сраство жизненным духом, через который душа действует. 5. Лучи, выделение тел животных, удерживают часть жизненного духа, поэтому в них заключается жизнь. И эта жизнь однородна жизнью животного, то есть происходит из той же души. 6 между телом и его выделениями существует известная связь. Хотя выделение находится очень далеко от тела, тоже относится к частям тела отделенным от него и крови. 7. Эта жизненность сохраняется до тех пор, пока излучение части тела или кровь не обратились во что-либо другое. 8. Достаточно, чтобы одна часть тела была поражена, чтобы другие сделались больными. 9. Если жизненный дух укреплен в одной части тела, он укрепляется во всем теле. 10. Дух легче всего поддается воздействию там, где он более всего обнажен. 11. В излучениях, в крови и так далее дух не так скрыт, как в теле, поэтому на него легче действовать. 12. Смешение духов вызывает симпатию. Из этой симпатии рождается любовь.